Как найти свое предназначение? Этот вопрос будоражит огромное количество людей. Проводится бесчисленное количество семинаров, тренингов, Коучи рассказывают, как найти свое предназначение, астрологи и прочие мракобесы рисуют карты и показывают за вас ваше предназначение. Сегодня я хочу рассказать о том, как работает астрология, как работают предсказания, кто эти люди, которые к ним ходят, и о том, как же на самом деле найти свое предназначение. Меня зовут Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта и психотерапии. Поехали! Итак, прежде всего нужно понимать, что спокон веков люди тревожились. Люди очень сильно переживали по неопределенности, и когда они попадали в ситуацию, когда они не знали, что делать, они шли к гадалкам, к ясновидящим с просьбой прояснить будущее. Правда математическая заключается в том, что если мы возьмем тысячу человек и дадим им мел, и скажем, что вам поможет это от вашей болезни или от вашей проблемы, вы удивитесь, но в 30% случаев им действительно станет легче. Это же получается, в 30% случаев, какой бы ахинеей вы не занимались, людям поможет. Представляете, как это стрёмно. И именно на этом основаны марафоны желаний. Это обычная математическая закономерность. Вы берете 10 тысяч человек, вы несете полную ахинею, но 30% это действительно помогает на уровне совпадения, на уровне плацебо, на уровне просто банальной математической корреляции. И эти 30% потом вычленяются как кейсы, и эти 30% приводят еще 10 тысяч, и из них еще 30 помогает, и получается там 30, там 30, и эти приводят еще 20 тысяч. Вот так эта пирамида развода и работает, это обычная математика. И Люди у нас в стране не супер одаренным интеллектом по этому поводу, поэтому они обожают разводиться на такие схемы. Что касается предназначения. Рисуют карты, рисуют какие-то схемы и так далее и тому подобное. Я вам скажу очень просто. У человека не заложено никакого предназначения. У человека есть его склонности, его черты, его таланты. И, на мой взгляд, главная задача человека – это самореализоваться. И когда человек самореализован, он будет счастливым. А чтобы самореализоваться, надо делать то, к чему у вас есть склонности, то, к чему у вас есть генетические таланты, то, к чему у вас есть таланты, которые тренировались в детстве, анатомические склонности и психофизиологические склонности. Но большинство людей боятся пробовать Бояться искать то, к чему у них склонности, идут просто туда, куда родители послали, идут просто туда, куда правильно, идут просто туда, куда хорошо. Чтобы вы были счастливы, и чтобы вы нашли свое предназначение, вы должны просто быть самореализованной личностью, которая занимается тем делом, которым у него есть склонности, и оно еще приносит ему деньги и моральное удовлетворение. А чтобы это найти, надо пробовать. Надо пробовать. Пробовать, пробовать, пробовать, пробовать, пробовать и пробовать. И только потом вы поймете, что на самом деле вот к этому у вас есть действительно склонность, у вас это хорошо получается, и тогда вы начнете самореализоваться. Настройте свою голову на самореализацию. Нет ничего более ужасней, но, к сожалению, это часто встречается, когда люди занимаются чем-то во имя просто технического исполнения бюджета. Во имя просто закрытия ипотеки или потребительского кредита. Люди терпят семейную жизнь, потому что это правильно. Люди ходят в школу, отводят детей, потому что это правильно. Беременеют, потому что это правильно. Когда люди так закручивают свою жизнь, они обречены на вечные страдания. Счастье – это самореализация, которая дает вам финансовый успех, финансовый достаток. Не счастье в деньгах. Но деньги способны дать вам самореализацию, потому что с помощью денег вы будете заниматься тем, к чему у вас есть склонности и таланты. Поэтому здесь придется вам понять, что без денег вряд ли вам получится самореализоваться, если вы живете в крупных мегаполисах. Да, действительно, вы можете быть самореализованным в деревне, и это абсолютная правда. Вы можете быть самореализованным в вашем небольшом городе. Вы можете быть самореализованным просто визи... занимаясь вязанием варежек делая деткам варежки, зарабатывая какую-то небольшую денежку, но вам ее будет хватать, потому что вы будете самореализованы. Но если вы живете в больших мегаполисах, если у вас большие невротические амбиции, ваша самореализация потребует от вас максимальной отдачи, но такой отдачи, чтобы вы не выгорали. Этим занимается психотерапия. И, кстати, 25 числа у меня будет большой семинар, на который я вас всех приглашаю, Он бесплатный в Москве, и я буду об этом очень много говорить. Посмотрите на моем сайте приглашения, я жду вас. Поэтому не нужно себя обманывать. И последнее. Не разводитесь на попытку, чтобы вам сказали про будущее. Все эти фразы, это манипуляции из серии Кому-то поможет, а кому-то нет. Это просто математика и эффект плацебо. Поймите, что ваше счастье это самореализация и выполнение того, к чему у вас есть таланты. А чтобы найти таланты, надо пробовать. А чтобы пробовать, надо перестать хотеть всем нравиться, надо перестать бояться совершать ошибку. Надо перестать пытаться всем угождать и не бояться менять и начинать все сначала. И если вы соблюдете эти несколько тезисов, вы начнете вставать на путь самореализации и будете таким, каким мы всегда хотели. Ваш Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта и психотерапии, канал Невроз Мегаполиса. До встречи. Жду вас 25 июня на мой большой бесплатный московский семинар, как очный, так и онлайн. Увидимся.